Наша третья встреча с руководящим составом министерства за достаточно короткий промежуток времени. Сегодня мы проводили итоги работы ведомства за прошлый год. И есть повод и необходимость для того, чтобы в таком составе обсудить итоги работы министерства. Посмотреть на те задачи, которые стоят перед ведомством в ближайшее время. На что бы хотелось обратить ваше внимание? Мы с вами хорошо знаем, что деятельность органов Министерства внутренних дел всегда находится в поле зрения общественности страны. Всегда находилась и всегда находится. И мы сейчас только об этом говорим с министром. И это не случайно. Это связано с тем, что МВД страны... Наиболее многочисленная структура правоохранительных органов. Перед ней стоит наибольшее количество задач в этой сфере. И граждане России связывают свою личную безопасность и безопасность своих семей, прежде всего, с деятельностью МВД. Прежде всего, потому что напрямую сталкиваются с сотрудниками милиции, с сотрудниками милиции практически ежедневно, в быту. Надо сказать, что результаты деятельности министерства можно охарактеризовать как удовлетворительные. Действительно, за прошедший год, согласно данным ведомственной статистике, меньше стало убийств, грабежей, разбойных нападений меньше талакраш, лучше раскрываемость. Особо хотел бы обратить ваше внимание и поблагодарить личный состав Министерства внутренних дел, внутренних войск за ту работу, ту позитивную работу, которая была проделана вами в целях наведения порядка на Северном Кавказе и в Чеченской Республике в частности. Только за самое последнее время задержано 43 главаре Панформирования. Но хочу обратить ваше внимание на то, что на свободе еще довольно известные фигуры, преступники, которые в разное время совершили злодеяния против наших людей. И они в любом случае должны предстать перед судом. Они в любом случае должны быть наказаны. И задача безусловного обеспечения в этой сфере деятельности судебной системы лежит на вас. Но хотел бы еще вот на что обратить внимание. Дело в том, что... Дело в том, что... авторитет органов внутренних дел, как было всегда, во все времена, он складывается из очень многих обстоятельств, но не в последнюю очередь из состояния самой правоохранительной сферы и самого ведомства. А вот если мы обратимся к данным не ведомственной статистики, а к сведениям, полученным из других правоохранительных органов и контролирующих организаций, то тогда не можем обратить внимание на некоторые обстоятельства, которые настораживаются. За прошлый год на 33% выявлено больше сотрудников преступлений. Если даже сделать скидку на ведомственную проблематику и на ведомственные интересы тех, кто считает эти проценты, то все равно это очень большое увеличение за А если еще проиллюстрировать некоторые факты теми эпизодами, которые наверняка остались в вашем сознании и в сознании очень многих наших граждан, то тогда станет очевидным, что это проблема ведомства. Я имею в виду, например, то, что произошло в Аднастском крае. Выявлено и возбуждено 158 уголовных дел по признакам совершения убийств, ранее укрытых органами МВД путем регистрации как фактор безвестного исчезновения. И мы с вами помним о некоторых фактах подобного рода, когда Родственники пропавших, а на самом деле погибших людей ходили во все инстанции, били в колокола и не добились в конечном итоге вынуждения уголовного дела и расследования его должным должного опыта. Или, например, такой факт. В три раза взросло количество сотрудников, привлеченных к уголовной ответственности за применение незаконных методов расследования. Понятно, что мы должны стремиться к безусловному обеспечению закона, но не любой ценой. Потому что далеко не все средства оправдывают цель. Эта аксиома должна быть понятна и ясна каждому сотруднику министерства управления. Ну и наконец, выявлено 165 несуществующих преступных групп и сообществ, поставленных в учет в области. И вот здесь, мне бы хотелось перейти к следующей проблеме. К следующему разделу, вернее, нашу раздела, Это э, приоритетность задач. Я уже говорил о необходимости безусловного обеспечения безопасности наших людей. В самом широком смысле этого слова. И в, в ряду текущих, текущих проблем, перед которыми стоит Министерство, конечно, на первом, на первом месте является проблема борьбы с организованной преступностью. Мы с вами говорим, что организованная преступность она основана на сращивании преступного мира государственной власти. Но когда из года в год на слуху наших граждан и на нашем с вами слуху имена, фамилии и клички преступных авторитетов, названия различных сообществ преступных из года в год кочуют, и с ними ничего не происходит, то все это наводит на мысль о том, что сращивание преступного мира с властью – это не пустой звук, а наводит на мысль также о том, что есть основания полагать о сращивании преступных мы сообществ с правоохранительной сферой. Я прошу руководящий состав министерства обратить на это самое пристальное внимание. И хочу потребовать от вас безусловного, безусловно, усиления работы на этом участке, на участке борьбы с организованной преступностью. Эти, эти результаты должны быть осязаемыми понятными для каждого российского гражданина. Теперь другая сфера, сфера работы в области экономики, важнейшая, на мой взгляд, важнейший на мой взгляд участок работы. И здесь нам с вами, а я говорил уже на одном из наших праздников, об этом, для нас с вами одной из важнейших задач является защита интересы собственника. Причем собственника тоже а, как государственного, я имею в виду и государственную собственность, и личную собственность, и коллективную собственность, собственника вообще, институты собственности. И важно здесь не только выявление преступлений в экономической сфере, но и возмещение, возврат добытого, добытого преступным путем имущества, материальных ценностей, тем, кому они должны принадлежать по праву. Третье направление работы, которое уже сама жизнь поставила в число приоритетов – борьба с незаконным оборотом наркотиков. Здесь тоже есть много проблем, вы о них знаете. Если мы кардинальным образом не улучшим борьбу с преступностью в этой сфере, нас ждут тяжелые испытания. Не, нас, не только нас, страну ждут тяжелые испытания. А в этой области тоже много нерешенных вопросов. Количество содержанных, привлеченных, надпредельцов, но среди привлеченных уголовной ответственности подавляющее большинство – сами наркоманы. Чаще э, ловят жертв, чем организаторов этого преступления. Доля сбытчиков составляет лишь 15-16%. Не говоря уже о руководителях и организаторах. Их задерживание привлечено к ответственности не более 2%. И здесь, конечно, большое значение играет выстраивание хороших деловых отношений с коллегами из других правоохранительных органов. И с КАМОЖЕНИ, из ФСБ, из прокуратуры и с Федеральной пограничной службы. Я очень рассчитываю на Ваше предложение в законодательной сфере. В сфере законотворчества есть над чем подумать вместе с депутатами Государственной Думы. Разумеется, инициативы здесь должны исходить от Вас. Уверен, что Государственная Дума отреагирует самым должным образом, потому что Я с какой угрозой сталкивается Россия в сфере ажбанга. Ну и, наконец, мы должны поговорить, наверное, и о проблемах в кадровой работе. Я имею в виду текущих кадров и материальное обеспечение, уровень заработной платы, социально защищенность, защищенность самих сотрудников органов медицинской области. Я на закончить.